Привет, народ! Вещает Антон! Сегодня я пришел к вам с топовой подборкой детских средств передвижения. все таки не только же взрослым кайфовать от рёва мотора и гладкого дрифта, правильно? Пускай дети с ранних лет привыкают к оборотам и вырабатывают реакцию. Короче, не буду спойлерить, скажу лишь, что будет интересно. Поэтому жду от вас лайка с подпиской, как мы обычно делаем. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И начинаем! Три, два, один... Это прикольный самокат, который, мне кажется, всю жизнь являлся самым стандартным, интересным и простым средством передвижения для детей из возможных. По рекомендациям производителя он подходит для 8 плюс лет, выдерживает до 55 килограмм и весит порядка 10 кило. Самокат хоть и электрический, но в то же время детский, об этом забывать не стоит. Поэтому и скорость развивается соответствующую, всего до 16 км в час. Но все же, когда 16 км в час летит 8-летний ребенок, это по-прежнему страшно. Поэтому лучше сопровождайте свое дитя, если в чем-то не уверены. А то видел я, как эти электросамокаты... Ур, лучше не буду, вы и так все понимаете. Ну конечно, детские игрушки не были бы детскими игрушками, если бы не были представлены и в форме ягуара. Правда, обычно его делают какой-то ретро-моделью, а тут взяли вон 21 -го года, новинку так сказать. Что по ней можно сказать, я даже не знаю. Выглядит круто, салон для игрушки богатый, лакшери коробка передач, полированный руль, кожаное сиденье. Все как надо. Кабрик. Ну, мечта одним словом. Скорость тоже разбивает нормальную, с ветерком прокатиться можно. Поэтому я бы советовал его для детишек лет от 10, когда ножки подрастут и лучше будут ориентироваться в пространстве.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 Скажу сразу, даже взрослые, когда встают на него впервые, падают и бьют коленки. Поэтому ребенка обязательно придерживайте. Хотя дети так быстро учатся, что может все будет нормой с первого раза. В общем, как им управлять, думаю, вы все понимаете. Наклоняешься, едешь вперед. Для тормоза выпрямляешься. Важно держать равновесие и не заваливаться. Все остальное за тебя сделает транспорт. Эта модель хоть и детская, но настолько красивая, что я бы и сам на ней прокатился. Жаль, по весу не подхожу. Очень даже жаль. Другое бомбезное средство передвижения – это картинг. Помню даже, как в детстве моего друга мама водила на занятия по таким гонкам. Правда, он так ничего и не добился, но зато походу научился водить уже с ранних лет. Картинг у детей, конечно, не такой резвый, как у взрослых, но страсти там не меньше. Поэтому, если вы планируете, чтобы ваш пацан или, может, девочка с ранних лет привыкли к реву мотора, запаху бензина и вырабатывали молниеносную реакцию, рассмотрите такой вот карт. Да, он не супер топовый, но как базовая модель вполне подойдет. Мы же все-таки детские варианты рассматриваем. Ну а если вы думаете или может уже знаете, что ребенок тащится от дрифта, ему будет в самый раз какой-то из таких велосипедов. Посадка у них мама не горюй, чуть что от дырка на попе будет сразу же. Зато одно большущее колесо и два малюсеньких делают свое дело. В повороты эта ерунда входит только так. Заносит прям как нужно, чтобы ребенок полностью прочувствовал железного друга и научился им управлять. Даже если вы не хотите отдавать его на гонки, этот навык будет в будущем полезен, это точно. Мало ли у вас юный Вин Дизель вырастет, м? Вот вам еще один вариант крутейшего дрифта, если вдруг предыдущие по каким-то причинам не понравились. На сей раз перед вами какой-то гибрид велосипеда, самокаты и дрифт-машины.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 Что-то похожее у нас с вами сегодня уже было, но все-таки это немного другое, и я решил вам его показать. Встречайте, дрифтбайк, на нем теперь не обязательно стоять, вернее не нужно вообще, разве что если сильно хочется. Сели, ноги чуть завернули назад и погнали дрифтить. Минусом на мой взгляд тут является вот это вот положение ребенка, думаю большое расстояние он на таком не проедет. Хотя с другой стороны оно ему и не надо. Сел, подрифтил спокойно на недетской скорости и пошел отдыхать, есть вкусные домашние фрукты. Не детство, а сказка. С такими-то машинами. Помню, раньше ходил по магазинам с родителями. Долго-долго выбирал себе ролики. Все никак не могли подобрать мне подходящую модель, и наконец-то это сделали. А сегодня что? Вон, вы только посмотрите. Взял, достал какую-то ерунду из сумки, прицепил ее к стопе, активировал и погнал, как на роликах. Но вот что же все-таки только не придумают? Офигеть можно! Да, гонять и делать какие-то трюки у ребенка не получится, так как все же он едет на пятках, а не на полной стопе. Но и в этом же есть свои плюсы. Первый – скорость всегда будет адекватной, тут даже если захотеть, в космос улететь не получится. Второй – простота в использовании. Так же просто как надевается эта конструкция, так просто она и снимается. Короче, мне очень понравилось, ставлю класс! Если вдруг родители себе Теслу пока позволить не могут, ну или не хотят ее брать, то почему бы не дать попробовать современные технологии своему ребенку, М? Да, конечно, в ней нет всех тех инструментов типа огромного сенсорного экрана, автопилота и тому подобного, но ведь ребенок он на то и ребенок, что хочет учиться новому и развивать базовые навыки. Из плюсов, в тачке есть широкий багажник, заряжается она, как и старшая модель, через электричество, продается в нескольких цветах. Ставьте лайк, если хотели бы себе такую же, только настоящую. И напишите, какого цвета вы бы в таком случае ее выбрали. Синюю, красную или серую? Раз уж экстримить, так экстримить по полной. Видимо, так подумали создатели следующего детского транспорта. Это клевая дрифт тележка, которая имеет маленькую подвеску, но суперскую предрасположенность к дрифту. Из-за низкого веса ее заносит мамой не горюй. Управляется при этом она рулем, все как в настоящей машине, только без крыши, дверей, капота, багажника, да в принципе всего за исключением днища.